Добрый день! В этом видео мы рассмотрим порядок работы с закрывающими документами со стороны заказчика. Для того, чтобы просмотреть документ, который направлен со стороны участника закупки в отношении закрытия отдельного этапа исполнения контракта или контракта в целом, необходимо зайти в личный кабинет заказчика, выбрать раздел «Реестры», перейти в подраздел «Реестр документов об исполнении контрактов». Обращайте внимание на статус документов, Статус документа на рассмотрение означает то, что документ находится в личном кабинете заказчика. Необходимо выполнить действия по рассмотрению документа и по принятию товаров, работ, услуг. Для того, чтобы рассмотреть документ напротив документа, выберите раздел «Рассмотрение документа». Открылась форма документа «О приемке». Форма документа о приемке состоит из нескольких разделов. Предварительно разделы заполнены в автоматическом режиме в отношении тех сведений, которые размещены в реестре контрактов, а также в отношении той информации, которая была заполнена поставщиком самостоятельно. Заказчику надлежит проверить данные и осуществить приемку. Первый раздел информации о контракте. Представлены краткие сведения в отношении процедуры закупки в отношении ранее заключенного контракта после проверки информации необходимо перейти в раздел «Контрагенты». В разделе «Контрагенты» присутствует информация как о заказчике, так и о поставщике. Поставщик ранее заполнил титул своей организации, титул участника закупки, а заказчику надлежит проверить сведения, которые указаны в разделе «Информация о заказчике». Следующий блок – «Товары, работы, услуги». В разделе «Товары, работы, услуги» отображается сведение в отношении поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на основании данных из реестра контрактов и на основании той информации, которая была заполнена наручным участником закупки при формировании данного документа. Итак, в части указания сведений в закрывающих документах в отношении Товаров, работы, услуг. Участник закупки указывает код товара, работы, услуги, наименование товара, код вида товара в отношении единицы измерения, условное обозначение единицы измерения, общее количество товара, цена за единицу измерения и стоимость товаров без налога. Также указана налоговая ставка, сумма налога, которая предъявляется покупателям, стоимость. Товаров, предъявляемые покупателю, указаны сведения в отношении страны происхождения товара, в том числе цифровой код в соответствии с классификатором стран мира, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира, краткое наименование страны происхождения товара и дополнительные сведения. В разделе Дополнительная информация указываются сведения в отношении маркировки товара в отношении прослеживаемости товаров, в части тех товаров, которые подлежат маркировке или прослеживаемости. После проверки данных сведений необходимо перейти в следующий раздел, ознакомиться с заполнением участником закупки раздела факта передачи товаров, работы, услуг». Обратите внимание на регламентный срок, который был указан изначально в контракте, и сведения, которые указал поставщик при заполнении этого документа, совпадают ли эти сроки. Проверьте место поставки товара, выполнение работы, оказания услуг. Также проверьте информацию об основании передачи товаров, информацию о лице, которое передал товар, и сведения о транспортировке. После проверки этих данных Перейдите в раздел «Дополнительные документы». А здесь присутствуют те документы, которые участник закупки формировал самостоятельно. Это документы, добавленные поставщиком. В случае наличия расхождений в документах, которые были прикреплены участником закупки, с тем документом, который был сформирован в единой информационной системе, приоритет необходимо отдавать документу, сформированному в единой информационной системе. Следующий шаг – Осуществление подписания Подписание со стороны заказчика. До подписания заказчиком документ подписан участникам закупки. Соответственно, здесь размещены сведения о подписантах. Заказчик также может при необходимости на этом этапе скорректировать сведения в отношении подписантов, и в части принятия решения заказчику надлежит указать сведения в части приемки. Итак, далее информация о приемке товаров, результатов выполненных работ оказанных услуг. Необходимо указать одно из трех решений. Товары работы услуги приняты без расхождения или претензий. Товары работы услуги приняты с расхождениями. То есть есть претензии, например, часть товаров была принята, часть товаров по части товаров присутствуют замечания. И товары услуги работы не приняты. Примем товары работы услуги без расхождения претензий, укажем дату принятия товаров, работы услуг. Далее. В следующем разделе возможно отразить информацию о начисленной неустойке. В случае отражения штрафов или Пени сведения будут указаны в закрывающем документе. Далее следующий шаг. Сформирован документ. Документ теперь сформирован в отношении заполнения титула участника закупки и в отношении титула заказчика. Следующий шаг. Необходимо подтвердить действие и подписать закрывающий документ. После подписания документа заказчиком он считается размещенным. С этого момента начинается отсчет времени для оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии, со сроками соответствия с действующим законодательством.